Казанский федеральный посетила группу студентов и преподавателей университета Кёльна и Московского педагогического университета. Целью визита стала организация проведения научно-образовательного семинара. Здесь студенты имеют возможность обменяться знаниями и познакомить будущих коллег с системой образования своих стран. Состоявшийся семинар – это совместный проект Московского педагогического университета с университетом Кёльна. В этом году площадкой реализации проекта стал Институт психологии и образования Казанского федерального университета. И выбор очевиден. Как рассказали сами гости вуза, Институт психологии и образования КФУ известен в стране и за ее пределами как ведущий современный образовательный центр России. В этом году выбран Казанский университет, потому что нам интересен опыт Казанского университета в обучении физики и математики. И, конечно, немецким коллегам было очень интересно посетить музей Лобачевского и вообще посвятить свое время данному великому математику, которого они прекрасно знают. Теперь представители университетов планируют начать сотрудничество с Казанским федеральным. Мы очень надеемся на сотрудничество, нам интересно это сотрудничество кафедра физики, классические ваши в свое время вместе с нашими методистами писали учебника, создавали видеоматериалы к этому учебнику, поэтому сотрудничество некое уже было. И сейчас мы бы хотели продолжить это сотрудничество и ваши физики тоже. Адель Шемилова, Владимир Нелюбин, Универньюз.